есть, он может задавать вопросы прямо здесь, непосредственно в чате поэтому смело, товарищи в ногу задаем вопросы по кроликам значит на марафоне вопросов мы здесь говорим только о кроликах вот, даже о кролиководах не говорим боже спаси я никогда не приветствую, обсуждать кролиководов когда мне говорят, вот там, купил я там не знаю мардера, да вот, а у меня продавец оказался недобросовестным, подсунул мне вместо там э, синего марда голубого. Да? Ну, ребята, я всегда говорю, ребята, ну мы все, э, это все такое сугубо индивидуальное понятие, в том числе о синеве, да? для кого-то это синим, кажется, для кого-то голубым, для кого-то представление о фиолетово, фиолетовом цвете одно, у кого-то совершенно другое. Вот, поэтому, когда меня, меня спрашивают, <смех> такие тоже вопросы задают, Тут на днях звонил товарищ, то, э, соседи, вот, с Хервала. Мы хорошо с ним поговорили, конечно, потом он понял, да, о чем. Ну, спрашивает, у вас кролики хорошие или нет? Я говорю, ну, вот как, как тебе сказать? Я, значит, э, более 30 лет, значит, с, с этими кроликами живу своими, да, своей породой, э, своими значит, стадом. И я скажу, нет, плохие, да, конечно, не скажу, конечно, скажу, хорошие. Но это совершенно ни о чем не говорит, потому что мое понятие хорошести кроликов, оно одно, да, ваше понятие хорошести кроликов, оно совершенно другое. Вот, 3, ну, 4 третьего, третьего четвертого, четвертого и так далее, на вкус и цвет все фломастеры разные. Вот, поэтому, значит, это совершенно ни, ни о чем не говорит, это, ну, такой вопрос неочемный, да, то есть его смысла нет вообще задавать, задавать риторический. То во-первых, не один. Заводчик не скажет, что у него плохие кролики. Это нормально. Зачем? Он же не будет терять плохих кроликов. От плохих он давно избавился. Хозяйство у него только хорошее, по его мнению. Совпадает его мнение с вашим? Скорее всего, нет. То есть, 99,99% 99%, да? вот. эти мнения не совпадают. И поэтому не надо удивляться, когда вдруг вы потом, тем более заочно, да? то есть, привезли вам кролика и вдруг он не совпадает с вашими ожиданиями. Это нормально в таком случае, понимаете, то есть это нормально, это не говорит о том о недобросовестности продавца вот, или еще о чем-то вот, то же самое будет с вами, то есть вы только когда отправите кролика, для вас это будет идеальный кролик, да но тот кто его приобрел вот, его ожидания скорее всего, да, не совпадут, если совпадут, то не полностью то есть оно останется неудовлетворенным и это нормальное явление, это надо понять и принять как должное вот видите, опять мое мнение, вот такое интересное, да, оно скорее всего не совпадает совпадают, и оно <смех> не на форумах, поэтому там я об этом не говорю, я говорю здесь только на своих площадках вот здесь я вот, ну я всегда честен, да, а здесь я сам себя хозяин, там меня бывает блокируют меня бывают выбрасывают из групп вот, ну чуть мы сделаем, да, вот такое я там, неудобное вот, животное вот, на своей площадке, слава богу, я могу делать все, что угодно о, Игорь Иван, сколько лет, сколько с ним, давненько я вас не видел. Ты слышал? брат, да. Вас не да. Слышим. Знакомые видят. Да.